Ой, я так спешу, я так волнуюсь, я надеюсь, что Папет находится дома, потому что я хочу поздравить вас с новосельем и подарить подарки. Привет, ребята, смотрите, какой у нас сегодня интересный набор от Шопкинс, это Happy Places. И здесь у нас вот такие четыре комнатки, ванная у нас украшенная лицом зайчика, а вот спальня уже лицом мишки. Кухня, Лицо милой кошечки. А нам досталась вот такая комната. Это зал. И здесь все украшено такой милой мордошечкой щеночка. Давайте побыстрее откроем этот домик. Мне он очень нравится. Смотрите, вот такой миленький домик у нас спрятался в коробке. А с обратной стороны у нас дверь. Мы можем постучать. Но сейчас куколки нет дома. Но когда она будет, то она обязательно нам откроет дверь и пригласит к себе в гости на чай печеньками. И есть вот такой дверной звонок. Злин, злин, злин, злин, ну впустите нас, ну пожалуйста. Меня здесь замуровали и не выпускают. Сейчас я вам открою, только выберусь отсюда. Ой. Посмотрите, а вот и хозяйка этого домика. Ну, точнее, одна из четырех хозяек. Она очень хорошенькая. У нее такие милые желтые волосы. Вот такие кудряшки хорошенькие. И в волосах еще вот такой красный бантик. Он очень подходит под вот ее красное платьишко. Только здесь уже желтый бантик. А еще у нее есть синяя жилеточка. И вот такие синие ботиночки. Вы представляете, здесь есть даже аквариум и две рыбки. Ребята, а у вас дома есть аквариум с рыбками? Если да, напишите мне в комментариях. Ой, как же я устала, так хочу отдохнуть. Вот это да! А вот и мой диванчик прибежал. А пока наша папа отдыхает, я помогу ей задекорировать ее комнату. Еще у нас в комнате будет вот такой камин хорошенький. Вот с таким носиком миленьким. Он будет согревать нашу папу, когда и будет холодно. Поставим его вот здесь. Ну а чтобы согреться, нам нужны вот такие вот брусочки. Посмотрите. Ой, это полено. Очень такие два миленькие брусочка. Мы их подставим вот такую вот с подставочку. И она будет стоять возле камина. Ну и, конечно же, какая комната без столика? Вот он, наш журнальный столик. мы его Поставим прям по центру комнаты. А на нем будет стоять вот такая тарелка. Наверное, с попкорном. По крайней мере, мне так кажется. <свят> Или я бы так хотела. И здесь вот такое небольшое отверстие. Это для того, чтобы поставить здесь вот такую крошечную соль. Смотрите, какая она классная. И везде нарисованы... Ой, какой <свят> маленький упал. И везде нарисованы такие милые глазки, носик и улыбочка. Вот так, ныряй. И поставим возле нашей куколки. И еще в каждом доме, комнате, есть какой-то вазончик. А у нас будет вот такой кактус. Смотрите, какой он прикольный. Здесь даже с цветочком. И мы его поставим вот здесь. Ой, я так спешу, я так волнуюсь. Я надеюсь, что Папет находится дома. Потому что я хочу поздравить ее с новосельем и подарить подарки. Папет, смотри, какая у тебя красота! А я к тебе с подарком пришла! Ух ты, какой классный! Я его скорее открыть хочу! Мне очень интересно, что там такое внутри спряталось! Ну что ж, а я девочкам помогу это все открыть! Первый чемоданчик! Ой, а здесь сюрпризик-то еще и запакованный! Смотрите, ребята, нам попалась фруктовая желейка! И она нам подмигивает и мило улыбается. И у нее есть даже вот такие фрукты наверху. Ой, какая хорошенькая желейка. Она у меня пока подружится с моим попкорном. Спасибо большое, я так люблю желейки. Приветик, я фруктовая желейка. Приветик, а я соленый попкорн, потому что у меня здесь вот находится соль. Привет! Очень приятно познакомиться. Ой -ой. А у нас еще один сюрприз. И здесь нарисована кошечка. И мы его открываем. А во втором сюрпризе нам попалась веселая и смешная лейка. Давай <с egy> Пойду-ка я свяжу Хорошо. Как хорошо, что у есть такая подруга, как ты. Мало того, что в гости пришла, еще и подарки принесла. Спасибо тебе огромное. Всегда пожалуйста. Ребята, а если вам понравился домик и это видео, поставьте, пожалуйста, лайки. И подписывайтесь на наш канал до новых встреч!